you <laughs> Добрый день, уважаемые слушатели! Позвольте сначала представиться. Моя фамилия Вахитова, зовут Сина Муратовна. Я доцент кафедры экономической теории и эконометрики нашего университета, Казанского федерального университета. И э, в этот день хочу познакомить вас э, с интересной наукой, наукой, которая всегда живая, как наука, которая пытается найти ответы на самые актуальные, животрепещущие вопросы нашей современности. Это экономическая теория, экономика, экономическая наука. И не просто познакомить вас, сказать, вести в курс дела, это, в общем-то, так сказать, такое, ну, как бы, академическое было бы, сказать, слишком уже понятный и известный, известный подход. А вот рассмотреть эволюцию экономической мысли через э, призму э, Нобелевской премии, чтобы э, обратить ваше внимание на то, какие актуальные животрепещущие проблемы сейчас поднимаются современными учеными, э, которые отмечаются э, именно Нобелевской премией. И вот э, Предваряя даже, сказать, этот краткий такой обзор, хотелось бы с особой гордостью обратить ваше внимание на то, что э, именно э, в области экономических наук, в области экономической теории присуждается э, вот эта признанная такая в международном научном сообществе премия. Во всяком случае, это единственная наука среди общественных наук, которая удостоена такой чести. Э, значит, получают ученые-экономисты Нобелевскую премию. А, повторяю, среди общественных наук это единственная наука, и особенно это вот гордо а, так, в общем-то, признавать. Итак, вопросы, а, так сказать, концепции, которые мы сегодня с вами рассмотрим, они, а, в общем-то, простираются среди а, теорий, а, а, концепций, которые уже, в общем-то, отмечены Нобелевской премией буквально вот последние 6-7 лет. Но начнем мы, собственно, сначала, а, безусловно, немножко такой краткий экскурс а, в историю экономической науки. Безусловно, корнями она уходит в далекое прошлое, хотя как наука, как отдельная отрасль знания, безусловно, экономическая наука, в общем-то, формируется достаточно, так сказать, непродолжительное время назад. Понятно, что простейшее понимание экономики и, собственно, первые упоминания о хозяйственной, экономической жизни мы находим, безусловно, в трудах мыслителей древнего мира, античного мира. И, собственно, термином-то экономика так сказать, мы обязаны древним грекам. А, считается, что в широкий такой научный оборот а, ввел это понятие древнегреческий философ а, Ксенофон, а, сказать, опубликовав, а, представив свой труд, домострой, экономика. А, в а, таком а, так сказать, лексическом значении а, экономика означает ойкос, а, дом, хозяйство, номос, закон. То есть а, именно а, так сказать, такой смысл вкладывали древние греки в понимании этой науки, это наука или даже искусство, законы ведения домашнего хозяйства. Ну и, собственно, сказать, вот здесь интересны взгляды, и в том числе Аристотеля, который, в принципе, делил хозяйственную жизнь на сказать, полезную деятельность, то, что, собственно, называла экономика, и хрематистика, которую он порицал, и сказать, эту сферу деятельности, в общем-то, считал, что, сказать, когда деньги делают деньги, да, ради богатства, а не ради создания полезного, благ это в общем-то достойно лишь порицание кстати на мой взгляд не потерявшие актуальности собственно такой взгляд на хозяйственную деятельность если мы сейчас посмотрим на нашу хозяйственную жизнь и ее структуру то тоже можно выделить ее реальный сектор где создаются реальные блага да, реальные товары необходимые нам для удовлетворения потребностей и есть ну что ни на есть хрематистика по аристотелю почти да сказать, это и биржевые спекуляции сказать, рынки форекс к рынки криптовалют, где, собственно, реального богатства не создается, лишь сказать, деньги делают деньги. Ну, на мой взгляд, вот, в общем-то, такая э, оценка такая, так с тех времен, в общем-то, не потерявшая актуальности. Ну, как я уже сказала, как отдельная отрасль знаний, как отдельная наука и экономика формируется позже. Сказать, ну, сейчас мы вспоминаем с благодарностью одного из представителей ну, первых экономической, первой экономической школы меркантилизма. Это Антуана Демонкретье, который в 1615 году публиковал а, трактат о политической экономике для короля и королевы, так называлась полностью эта работа, а, где, собственно, вводят а, такое понятие, как политическая экономия. А, видите, это уже более широкое такое так сказать, толкование, новое понимание экономики уже не на уровне отдельного домашнего хозяйства, как это было в Древней Греции на уровне а, государства, на уровне экономики в целом. То есть здесь а, вот этот термин а, так сказать, а, значит, слова политея мы трактуем как а, общество-государство, то есть а, хозяйственная жизнь, охватывающая и характеризующая уже, а, так сказать, хозяйственные отношения в обществе в целом. Ну и на, долгие, на долгое достаточно время, на, на, на столетие, в общем-то, экономическая наука, именно как политическая экономия, а, в общем-то, входит в научную жизнь и общественную жизнь, формируются школы, особенно здесь хотелось бы, конечно, отметить классическую политэкономию, это фундамент всей экономической науки, это и теория Адама Смита, и Маркс, и, собственно, вот, формируется по сути дела фундамент всей современной экономической науки, потому что все последующие школы соглашаются, спорят, дополняют, но опираются именно на те фундаментальные концепции, которые были представлены именно в рамках сказать, классической науки. Но постепенно, сказать, ну, безусловно, как я уже в начале отметила, экономическая наука – это живая наука. Да? Она, безусловно, отвечает сказать, тем требованиям, вызовам, использует тот багаж накопленных знаний, который уже имеется. Да? И поэтому это как живая материя развивающаяся. Да? Поэтому, безусловно, новые вызовы, новое время, новые взгляды. И, собственно, постепенно мы отмечаем, что происходит такая эрозия э, термина политическая экономия и э, исследования основных экономических школ, которые образуют так называемый мейнстрим, основное течение в экономической науке, уходит вглубь экономики. Да? Э, так сказать, на смену термину даже политическая экономия, названию науки, приходит э, понятие экономикс, чистая экономика, экономическая теория. И, по сути дела, с этого периода, в общем-то, экономические исследования основных экономических школ уходят как бы вглубь экономики, исследуют, сказать, те функциональные взаимосвязи и взаимозависимости, которые, в общем-то, пронизывают хозяйственную жизнь. Вот Это положило начало в формированию э, и такого раздела, как микроэкономика. Сказать, в последующем, это уже сказать, в 20-м столетии, макроэкономические исследования. Но вот на современном уже этапе э, специалисты отмечают, что э, происходит э, такая реполитэкономизация экономической науки, то есть э, опять маятник качнулся в сторону. А, сказать, осознание того, что, в общем-то, да, есть фундаментальные исследования, но в то же время отделять а, сказать, и а, отдельно рассматривать а, сказать, участие и а, роль а, сказать, экономики именно в государственном управлении, в принятии экономических решений, наверное, не совсем, а, сказать, это как бы оправдано, а, и... Собственно, такие так сказать, прикладные исследования, касающиеся, безусловно, значит, хозяйственной, экономической жизни от экономики, как науки, ждут не только абстракций, не только сказать, сугубо теоретических каких-то умозаключений, от нее ждут практических рекомендаций, оценки того, что происходит. Сказать. И, в общем-то, вот многие специалисты отмечают, что, к сожалению, в последнее время экономическая наука утрачивает свою прогностическую функцию. Во всяком случае, к сожалению, в работах ведущих экономистов не был предсказан и, сказать, и никак спрогнозирован мировой экономический кризис 2008-2009 годов, феномен криптовалюты, роль социальных сетей, значит, глобальных проблем, вызовов, крахи крупнейших компаний. Вот где прогностическая функция? Вот она несколько нивелирована. И это, ну, возможно, такой справедливый упрек, так сказать, экономической науки. И вот такая реполитэкономизация, так одно из ведущих ныне направлений развития современной экономической теории, которая, ну, во многом, может быть, пытается исправить, сказать, ну, этот вот, может быть, провал, это фиаско на определенном моменте, сказать, экономической науки. А, ну, вот обратимся к некоторым таким интересным исследованиям, которые были отмечены Нобелевской премией, на мой взгляд, представляющие, достаточно оттенок научно-популярных таких концепций и вызвавшие неоднозначную, так сказать, и такую интересную как бы, реакцию общественности, вот, с одной стороны, с другой стороны, нашедшие свои и, так сказать, прикладные моменты в, обязательно в использовании, то есть не сугубо какие-то теоретические или так сказать, абстракции, которые в общем -то, представляют лишь академический интерес. Вот Хотелось бы обратить внимание на работы Харта и а, сказать, это получивший Нобелевскую премию а, в 2015 году значит за разработку теории контрактов. Действительно, это вот, как никакая другая такая достаточно прикладная вещь, которая касается ну, практически всех из нас, даже тех, кто не занимается профессиональной, естественно, экономикой. Наша жизнь пронизана контрактами. Сказать, практически любое наше действие сейчас, какие-то принятия хозяйственных, экономических решений, да и не только, даже в экономике, пронизаны контрактами. Значит, так сказать, это такая, ну, по сути дела, скелет, такая внутренняя архитектоника современных отношений общественных, да, это такая конструкция, которая позволяет выстраивать отношения между так сказать, хозяйствующими субъектами. Вот. И, соответственно, так, теория контрактов в, своих, в своей теории они представляют нам наиболее интересные аспекты, изучая значит, и полноту контрактов, и значит, не состоятельность, неосезаемость информации. Да? Вот. Как предусмотреть в различного рода контрактах, которые так, заключаются и так, с сотрудниками, и стоп менеджерами значит И сказать, контра контра контрактация идет между фирмами и предприятиями. А, так сказать, вопросы, касающиеся так сказать, приватизировать или оставить государственной собственности те или иные а, значит, субъекты, те или иные сказать, фирмы или предприятия, организации, да, институты, а вот, какого рода сказать, пункты контрактов необходимо здесь предусмотреть, чтобы в общем -то, учесть интересы всех хозяйствующих субъектов. Во всяком случае, очень так сказать, такой интересный аспект, и вот, результаты исследований значит, ученых были применимы в областях связи разных слияниями, поглощениями, то есть, каким как, компаниям каких типов стоит объединяться, каково оптимальное соотношение долгового и акционерного финансирования, а, теория, так сказать, соотношение вот, доли собственности, теория прав собственности, а, значит, касаемо как раз таких, так сказать, вот функционирования фирмы, предприятия, которые относятся к сектору, который представляет общественное благо или частное благо, да, где здесь проходит граница, а, в какой степени выгодно или невыгодно, будучи вот в какой форме собственности, да, выгодно или невыгодно будет так сказать, учитывать затраты, значит издержки считать или же так сказать, на первый план выходят какие-то имиджевые здесь вещи. Это вот все в этой своей теории контрактов, так сказать, неполноты контрактов, так сказать, наделенности информированностью так сказать, рассматривали эти ученые. А, вот хотелось бы обратить ваше внимание на еще одно очень интересное исследование, которое представляет Ричард Таллер, один из выдающихся экономистов э -э, ну, нашего времени, а -а, представитель а -а, такого относительно молодого а -а -а, значит, направления в экономической науке, это поведенческая экономика которая, в общем-то, относительно ну, недавно начинает выделяться. Безусловно, это не первая работа, которая отмечена Нобелевской премией. Были до этого еще представители этого направления поведенческой экономики, которая, по сути дела, символизирует собой такой междисциплинарный подход в экономических исследованиях, да, когда так сказать, экономика, экономические исследования идут рука об руку с сказать, психологией, да, социологией. Значит, и, соответственно, вот этот междисциплинарный подход позволяет по-новому взглянуть на в центральную фигуру любой экономической системы. Это человека, наше сообщество, наш социум. Как мы принимаем решения, как принимают решения реальные люди, значит, что очень важно для выработки мер экономической политики. И тут, вот, обращаю ваше внимание на во-первых новую методологию, которая ну, не новая, во всяком случае, это так сказать, такие уже собственно, современные, актуальные методологические подходы, которые применяются в современных экономических исследованиях, исследованиях, связанных с сказать, различного рода экспериментами. Ну, и вот как чуть позже мы увидим, даже сказать, это получило такую, такой термин, как полевые сказать, испытания, да, полевые эксперименты. То есть термин, который по сути дела приходит в экономику из естественных наук. Да? А вот, в принципе, в современной экономике это тоже да, применяется. Ну и, собственно, вот исследуется феномен индивидуальных принятий решений, такого группового взаимодействия, поведения на финансовых рынках. И вот особо здесь интересно оказалась, сказать, его теория подталкивания ⁇ ночь. А, значит, в которые он, собственно, подходит с каким пониманием, сказать, в отличие от представлений, которые нам давали классики, неоклассики экономической науки, что сказать, поведение человека в экономике сугубо сказать, прогнозируемое, но при определенных допущениях мы ведем себя сказать, рационально, разумно, экономно, такие рациональные максимизаторы, поэтому в общем смоделировать наше, наше поведение достаточно, просто. Но, как выясняется, сейчас, в том числе и благодаря вот таким исследованиям, мы ведем зачастую себя иррационально, поступаем себе даже во вред. А, и, но, а, так сказать, вот даже существует такой термин, и тоже работа одного из выдающихся ученых, Дэна Ариэля, предсказуема эта иррациональность. Эта работа так называется предсказуемая иррациональность. То есть эти наши какие-то, а, так сказать, ну, с точки зрения рационального поведения ошибки, а, так сказать, нерациональное поведение, оно, в общем-то, уже изучено и предсказуемо. И вот Ричард Таллер... А, сказать, ну, по сути дела, простую до гениальности как бы, идею здесь продвигает, что можно поставить в на службу а, сказать, обществу и принятию оптимальных решений нашу вот, такую так сказать, иррациональность. Да, так Наши, казалось бы, в общем -то, ошибки в рациональности, тем не менее они как бы, прогнозируемы, предсказуемы, ими можно управлять. А, значит, и, собственно, это даже э, положило основу такой, в общем-то, политики, которая получила название либер... либертарианский патернализм. А, и, в общем-то, вот такие э, комиссии по подталкиванию, такие общественные институты, в общем-то, э, были созданы и функционируют ныне в порядка 130 государствах мира. А сам Ричард Таллер сказать, долгое время, вот, впервые создал такую так сказать, лабораторию подталкивания и был советником при значит, кабинете министров английского премьер-министра Блэра, Тони Блэра. А, сказать, подталкивание, да, ночь подталкивания. действительно, в общем-то, можно вполне сказать, оказывается управлять нашими действиями, но делать это не значит как-то очень строго, запретительными мерами. То есть, то, что сказать, по сути дела такая либеральная экономическая мысль в принципе не приемлет поскольку это ограничивает наши возможности. Но указать правильное направление, чтобы мы собственно, правильно принимали решение, сказать, это действует. В частности, это получило широкое такое развитие и применение в, значит, в, страховой, в страховом бизнесе при заключении так сказать, также контрактов, пенсионном обеспечении. И вот тоже такой яркий пример, хотела бы вас, вам привести, использование этой вот, сказать, идеи подталкивания в да? регулирование поведения водителей на трассах, да, особенно скоростных, в Европе сказать, автобаны, где ограничивается не максимальная скорость, а минимальная. Да? Но а, бывают так сказать, такие участки дорог, где, собственно, значит, ну, может быть, повороты, или сказать, спуски, или еще что-то, где, по сути дела, рекомендуется для безопасности снизить просто скорость, да? потому что иначе это может привести к аварийной ситуации. Конечно, здесь можно по какому пути пойти? Вот мы очень часто это, кстати, видим видимо, у нас поставить запретительные знаки, поставить измерители скорости, поставить, так сказать, сотрудника, который будет, так сказать, ловить там и оштрафовывать. Но как правило, это действует уже постфактум, то есть авария может произойти, так сказать, потом уже оштрафуют, потом придет штраф и так далее. А как рекомендуют здесь поступать теория подталкивания? Это вот, в общем -то, сказать, вполне реализуемый, это реально сказать, действующий механизм. А на таких опасных участках просто а, полосы, по которым двигаются автомобилисты, делают уже. Многие из вас, наверное, сказать, водят автомобили, ну, как минимум ездят, и вы знаете, чтобы попасть в полосу, сказать, тем более, когда она сужается, ну, надо инстинктивно снизить скорость. Вот, пожалуйста, не надо ни штрафов, не надо ни сказать, там, сотрудники ГИБДД, которые будут штрафовать. Просто вот как бы подтолкнуть, так скажем, да, мягко, не навязчиво, подсказать, что надо снизить скорость. И вот как бы яркий пример так сказать, такой политики подталкивания, в общем-то, мы вот видим, и она, повторяю, реально действует действующие при, принятие экономических решений и так далее. А, ну, другое дело, что говоря здесь вот об этой теории, здесь иногда неоднозначная как бы трактовка, потому что в какой степени будут манипулировать вот нашими действиями, да, хорошо, если это делается во благо общества, вот как в подобном примере, которое я привела, но очень было бы хорошо, если бы не попадали, сказать, не попадала эта теория, так скажем, не вружала знаниями людей корыстных и людей, которые, сказать, хотят манипулировать с нами. К сожалению, мы это тоже наблюдаем иногда в реальной экономике. Фирма, которая может, там, допустим, на, на один день поднять цену очень высоко а потом ее так сказать снизить и создать впечатление что так сказать или продавать со скидками создать впечатление что в общем то вот у них большие, большой дисконт действует да? то есть это тоже вот такое к сожалению манипуляция может происходить чтобы стимулировать покупки но будем надеяться что и в принципе практика показывает что все-таки во благо общества такая теория ночь в общем-то действует также хотелось бы обратить ваше внимание на работы ангуса а тоже признанного лидера современной экономической мысли который э, открывает такую плеяду, э, так сказать, вернее, комплекс работы, и направления, ну, вернее, не открывает, развивает и э, значит такое направление актуальное для современного этапа развития экономики. Это э, проблемы неравенства доходов, проблемы бедности, крайне актуальные задачи, исследования э, и для мировой экономики в целом, для нашей страны в частности, потому что, к сожалению, сказать, динамика очень такая тревожная в последнее время, особенно связанное с естественными вот, к сожалению, такими событиями ограничениями хозяйственной жизни связанной с пандемией, вот, сказать, локдаунами и так далее, тоже, к сожалению, скорее всего, вот, как будут подводиться итоги 2021 года, увеличить число бедных, вот, сказать, к сожалению, вот, сказать, растет неравенство между людьми. Вот как подступиться и как исследовать эти вопросы, чтобы та адресная та помощь, которая ну, в большом количестве выделяет вот, оказывается, и правительствами, и нашим правительством, но, тем не менее, она была бы эффективна, то есть действительно доходила до адресатов и, собственно, способствовала снижению бедности, реальное снижению вот этого неравенства в доходах. И вот, в частности, работы Ангуса Дитона. Значит, который по сути дела актуализировал наше внимание на методологии изучения вообще этих проблем, да? потому что действительно здесь исследования повернулись от макроэкономических исследований, исследований к микроанализу, потому что по мнению Дитона значит, большую роль сказать, играют, конечно, сказать, исследования, анализ и вот, сказать, данных для выработки действенных мер по значит, борьбе вот с этими проблемами и здесь он предлагает в общем то сказать иной подход сказать, это использование уже данных опросов то есть для измерения вот бедности уровня жизни то есть по сути дела спуститься с таких совокупных агрегированных макроэкономических показателей которые дают нам информацию о сказать, там, среднем уровне цен или там средних доходах средней сказать, пенсии и так далее да к уже э, таким дезагрегированным э, тскать, показателям на уровне микроэкономики. Да, они очень э, ну, громоздкие, более тскать, трудоемкие, но зато они дают больше Вот В частности, в Индии в середине 2000-х годов э, даже пересмотрели э, существовавшие показатели цен с использованием методологии, которая основана на работах Энгуса Дитона. И тскать, даже было в общем эмпирически доказано, что данные национальных счетов э, тскать, переоценивают потребление, а ведь тскать, дают значит, искаженную картину. Конечно, данные опросов недооценивают, а, сказать, но вот здесь уже тогда можно найти более-менее какие-то реальные цифры очень интересный подход с точки зрения современной уже макроэкономики, так сказать, представлен в работах Пола Ромера и Уильяма Нортхауса. Это Нобелевская премия 2018 года. Тоже очень актуальна, ну и всегда всегда актуальная проблема экономического роста, так сказать, факторов, которые способствуют, так сказать, поиск драйверов этого роста, да, так сказать, новые подходы с учетом современных требований. И вот, так сказать. Казалось бы, это уже изученная проблема, но тем не менее она в общем -то, получила новое звучание, новый окрас в работах вот, ученых. И, собственно, сказать, здесь тоже интересен был подход который позволил вот, исследовать эти факторы экономического роста, по ному взглянуть на такой существенный фактор, так сказать, ну, ключевой, по сути дела, это научно-технический прогресс. Во всех сказать, предыдущих значит, теориях научно-технический прогресс, так же, как и прирост населения, допустим, да, трудовых ресурсов, ну, особенно то, что касается сказать, развития науки и техники, всегда сказать, присутствовал в моделях экономического роста именно как экзогенный фактор, то есть заданный из снаружи неэкономической системы, а значит, по сути дела, сказать, экономика повлиять на этот фактор не может. Это сказать, как бы задается извне, вне системы как экзогенный фактор. Но вот, собственно, ученые задали здесь сказать, мыслью и целью значит, трансформировать этот, казалось бы, навсегда экзогенный фактор в эндогенный, то есть тот, который можно сказать, задавать изнутри экономической системы. И тогда, в принципе, он, в общем-то, может быть прогнозирован, трансформирован, сказать, изучен уже как эндогенный фактор. И, собственно, в работах... А Ромеро как раз-таки он делает акцент на вот эту вещь, сказать, и по сути дела из экзогенного, то есть такого по сути дела случайного фактора, он превращается в эндогенный фактор, который изнутри собственно, стимулируется хозяйственно-экономической деятельностью. Фирмы становятся заинтересованными в создании инноваций, и их потом постепенно сказать, заинтересовывает государство в их масштабировании. Осу осуществляется такой положительный а, эффект или положительная экстерналия, как и называют, а, сказать, вот этих инноваций, исследований, которые, собственно, формируются в недрах отдельной фирмы, но, тем не менее, потом они масштабируются в условиях экономики, и, собственно, это дает непрерывный экономический рост. А вот, а, сказать, подходы а, к вот этому переходу из экзогенных факторов, которые, кстати, имеют пределы роста, потому что там действует фундаментальный экономический закон а, сказать, убывающей отдачи, а когда, сказать, фактор приходит уже в эндогенные сказать, все время продуцируются, здесь вот эта вот проблема в общем-то части снимается. А вот Уильям Нортхаус в модели экономического роста вводит вообще ныне, не сходящую с экранов и с, сказать, с новостей как бы, проблему и фактор ⁇ это климатические изменения, экологический ущерб. А, причем а, сказать, вводят этот фактор природные ресурсы и экологический ущерб с разными знаками. То есть природный фактор у нас идет как умножающий фактор, умножающий коэффициент, да, сказать, а вот экологический ущерб со знаком минус. И в зависимости от того, а, как использование природных факторов, а, сказать, с, какой, с каким коэффициентом действует на экономику, в общем-то мы будем иметь или плюс, или минус, ущерб и так далее. То есть это тоже очень как бы, такой важная составляющая, но... Тем не менее, это как бы ну, одна из... Ну, не первых, но, во всяком случае, не первая попытка, но такая серьезная заявка. Хотя здесь тоже, сказать, отмечают специалисты, есть как бы проблемы в том плане, что, так сказать, эти вот изменения, они просматриваются лишь в долгосрочном периоде, да, и просчитать эффект здесь бывает сложно. Но, во всяком случае, это еще раз говорит о том, что экономика, как наука, достаточно такая живая материя, она постоянно развивается, и вопросы ставят, а это тоже очень важно. Вот ответы на них мы ищем постоянно. А, сказать, находим или а, стараемся найти вот, сказать, и в дальнейшем развиваем ту или иную мысль. Ну и в целом, сказать, если мы говорим о вот новой методологии, которая ныне, собственно, значит, присутствует в экономической науке, то вот Нобелевская премия по экономике за 2019 год была присуждена группе ученых, которые, опять же, исследуя проблемы неравенства и бедности, значит, новую такую, относительно новую методологию в привносят в экономические исследования, которые получила название «Полевые эксперименты». Во всяком случае, эти ученые прям выезжали в беднейшие страны, Африки, Чад, Судан, Эфиопию. И прямо на месте, ну, что, что ни на есть, прям полевые испытания, проводили исследования семей, домохозяйств, исследуя их сказать, значит, потребительское, потребительское поведение, процесс, самое главное, сказать, ну, поведение в плане значит, формирования моделей поведения, значит, для того, чтобы более эффективно использовать ту в том числе и гуманитарную помощь, которую поставляют страны, особенно стран Евросоюза, сказать, по линии Организации Объединенных Наций, России, в том числе, значит, беднейшем странам. Вот как расходуются, как влияют сказать, эти значит, доходы, там, там, продуктовая помощь и так далее на в поведение домохозяйств, какие предпочтения, как меняются. Существенный ряд вклад этих лауреатов именно в методологию. То есть вот, изменяется сам подход экономистов к работе над практическими проблемами. Вот. И, собственно, это дало толчок и дает толчок для исследований уже не только в области значит, социальной да, то вот исследования нам неравенства, доходов и так далее, но и здравоохранения, экономики образования, вот, поведенческой экономики, проблем микрокредитования, гендерного неравенства. Вот. Во всяком случае, здесь, вот, сказать, как зависят потребление и потребительские предпочтения в зависимости от того, сказать, кто рождается, девочки или мальчики, потому что это тоже влияет на поведение, ну вот, вот эти предпочтения почему-то, да, хотя вот именно эта группа ученых как раз-таки доказала, что так сказать семейный или личный бюджет абсолютно не зависит от того, кто растет в семье мальчика или девочка, а, так сказать, здесь, так сказать расходы семьи абсолютно, так сказать идентичны. И, э, завершая уже разговор, хотелось бы сказать, что как раз-таки вот, э, последние сказать, исследования, э, значит, отмеченные Нобелевской премией, это исследования рынка труда и анализ причинно-следственных э, связей, э, тоже э, сказать, эти исследования по пути, пошли по пути таких естественных экспериментов. Э, значит, и, э, собственно, вот та Нобелевская премия, которые были отмечены э, ученые, которые исследовали эту проблему, это свидетельство того, что последние годы современная сказать, и мировая экономика становится все более человека такой центричной, направленной на превращение человеческого капитала. То есть, видите, взор ученых буквально вот, сказать, все эти годы направлены на, ну, может быть, за сказать, исключениями по нескольким теориям, по нескольким годам, направлены на изучение, сказать, вот центра экономической вселенной, да, как сейчас принято говорят, метавселенной, да, экономики, это человек. И поэтому и наука становится более человекоцентричной, наверное, да направленная на анализ факторов, которые способствуют превращению человеческого капитала. И, соответственно, те ключевые аспекты экономики, так, такие как всеобщая занятость, достаток, благосостояние, влияет на эти факторы, влияет множество факторов, среди которых и психология, и э, социальные навыки, поведение, традиции. Учитывать э, все их при помощи стандартных каких-то моделей просто невозможно. А, значит, э, вот всевозможные различного рода эксперименты, новые методол методологические подходы, будут играть все более существенную роль в фундаментальной науке. Дорогие друзья, слушатели, уважаемые, на этом я завершаю свой краткий такой обзор, лекцию. Я думаю, было вам интересно. И в заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сказать, наша жизнь очень динамично меняется, меняется динамично и сказать, экономическая наука. Пытаясь видите, от, найти ответы на ажево вопросы, меняются и методологические подходы. Вот. Изучайте экономическую науку, она очень интересна и всегда актуальна. Спасибо за внимание.